прочитаем стратегему восьмую да то есть мы дошли до восьмой стратегемы китайской коротко об этом поговорим а потом донаты прочитаем называется она в тайне выступить в чень дзянь вот такая интересная то есть о чем говорит эта стратегема? О том, что показать какие-то свои действия, которые понятны всем, которые объяснимы. Да, но на самом деле это уловка, и вот э, иллюстрация э, к этой уловке такая: в начале второго века до нашей эры полководцы Сян и Любан боролись друг с другом за власть под небесной. Однажды Любан приказал своему сподвижнику Хань Синю напасть на войска сянь Юя, стоявшего в городе Ченьтянь. Хань первым делом послал своих воинов, чтобы чинить сожженные мосты на дороге. Узнав об этом, командующий войсками генерал Чан Дань рассмеялся и сказал, что люди Хансиня э, будут чинить эти мосты еще не один год. А тем временем Хансинь тайно э, повел свои главные силы по другой дороге и внезапно напал на Чентянь. Э, захваченный врасплох Чан Дань, Чжаньдань дань покончил с собой то есть о чем идет речь о том что какие-то действия всем понятные совершаются а под прикрытием всех понят... всем понятных действий совершаются другие об этом цунь еще говорил чтобы обеспечить войску победу при нападении на врага надо умело умелое сочетание обычного с необычным чередовать да? То есть, того, что ты делаешь действительно, и то, что человеку, который наблюдает, было бы вполне объяснимо. Но объяснение совсем другое. Вот, ну, например... Китайцы очень любят на территории России проводить учения, приходят огромными дивизиями. А совершенно вероятно, что когда-нибудь они просто не уйдут, придут на, придут на учения. Ну, то, то же самое мы можем вспомнить у Шеленберга в как он. Господи знаю произведение, нам это его называется ну, погуглить, забыл забыл его автобиографическое незадолго до смерти он написал нам это как, блин и вот он там рассказывает что Гитлер когда приказал Рейнскую милитаризованную зону забирать он ожидал, а это был 36-й год, обратите внимание, 36-й год, он ожидал, что э, Франция и Бельгия будут этому препятствовать. Это был 7 марта 36-го года, и поэтому он отдал команду такую, заходим с барабанами, с оркестром, без оружия, и если хоть один полицейский какой-нибудь бельгийский или французский стрельнет в воздух, все, разворачиваемся и уходим сразу же. Да? Зашли, никто не стрельнул. Более того, по этому поводу политики Европы сказали, что вот я прям процитирую, не содержит угрозы военного конфликта такое действие. Не содержит. Понимаете, а в результате э -э -э, Вторая мировая война потом началась. И это было предтеча Второй мировой войны. И если тогда кто-то стрельнул, хоть один полицейский или пожарный там пукнул, да, то все, ничего бы этого не было. История пошла бы по-другому. Это вот как раз восьмая стратегема. Как важно четко себе представлять, что происходит. Вот Россия абсолютно не представляет, что происходит в отношениях с Китаем. Что делает Китай в России И так далее. Поэтому это очень важная стратегема большое спасибо.